всем ресы макс риск новый год в игре зуба мы продолжаем качать всех наших персонажа как видите но она... тут уже персонаж показывается какой сейчас будем качать как думаете большинство выбирает море но как по мне я не знаю какой им персонаж там да, по моему даже их нету белка блин, тут ура награда сегодня мы узнаем как креста видите у меня тысячу 1197 это очень мало ну как очень мало? нормально 10 то есть как ну как по обычно как брауса разбирайте потом откройте с и конечно же хэп вступаете в клан и там получаете События покажу Бом -бом -бом -бом -бом -бом -бом. кстати рекламу канал макс lisk там даже за рекламу смотрите реклам получаете на кристаллы поэтому никому не сдавайте скоро вы выбьете себе или купите что хотите но я как-то на них вообще не собираю потому что я играю две игры зачем одну играть если игра такая уж сложная для меня да, показывается сложная игра для меня поэтому, ежедневно получаете, поэтому играйте в джуэйвс бреду там остальные ну например еще в играть окей, ну, ну может на них не, не играет рекомендую наверное так и немного перебор не надо делать кваша он так чуть, чуть поиграли бывает длинная катка 35 минутная мы с вами играли но ну, кто там не знает то рекомендуем канал question max risk вот, какие каналы там даже стратегия также том стратегия там просто ну, геймплей как зубы похоже. Если вы прям так сильно хотите получить кристаллы. Не, ну возможно в будущем зуба как и браузер с будущем. отдельную игру, там будут кристаллы, потом через эти куста может приводить в игру зуба или может приводить в игру зуба. 2.0, так можно назвать. Это будет новая игра зуба. Официальная компания. Я не знаю, как компания называется, но если так будет, как Брау Старс, Clash of Legends, Брау Brow Stup Game. Clash of Legends стал из геймов, переводится к, к Brow Stup. Это тоже очень классно. Получается. Блин, надеюсь, да. Ну, это будет в будущем, это не ну, значит, что через там пару дней, пару месяцев, пару, пару лет. Через 10 лет примерно. Возможно даже раньше. Тоже этом там знаешь, что ты забыл придумать. Так, да это мы уходим. Ну, поезд не уходим, я понял. Так, ну кто, кто хотел меня закидать тут? Молит. То есть я понял я 6 кстати прокачан снеговики квадратные, блин майнкрафт наигрались а квадратные снеговики размытые еще это уже не классно вот зубы игра без размытия почему она с размытием Видишь? нет стой, чувак подпишись на капу нет нет не успокойся блин ну что ж таки агрессивно зато Джейду был агрессивно Кинг. Да, я, блин, не знаю, кто такой Кинг и тебе был. Дедушка Мороз, Тут дедушка Мороз. Яйка индоминирует. Дедушка Мороза. Класс, дайте мне дедушку Морозу. Завал. Кого-то я думаю, что это мой новый скин. Это фейк. Скин. Вау, там лучше, чем на улице. Вот дома самого лучшее, смотрите. Золото. серебро, Золото капец как нужно не показывать не показывать куда за серебра покажи что-то чувство друзья что вы со мной играете вот чувствую попался ну, ну там, мышка мышка летающие мыши мышки вот летающие мышь летает не перепутайте в а, зуби еще есть пока там есть сосед в можно добавить надо давай в друзьях просто макс риск написал не на личность конечно я же макс риск просто бегаем не умираем и все а как ты не нашел слушай бежал видел. ну ладно, поиграем зачем а найти э, не а идти бомбу <laughs> нет бомбу хоть и бомб покажу бомбу покажу слышь куда побежал ко мне ждем то хочет бомбу <laughs> Сейчас, сейчас все убьют, будет убегать все. Почему? Потому что не любят бомбу. Ой, блин, танк, ой, блин, танк. Иди сюда, танк. Видишь? Я знаю, что донатит. Ну или просто выблюй себе дыдарку. Ну, просто подпишитесь на канал, когда я тебя отпущу, понял. И дай смайлик, что-то подписчикам. Так, челлендж, друзья. Если меня видите, давайте смайлик, я буду с найти Такое смайлик. Ну, я думаю, обычно. Нет. Тогда пока. Лакс, малик того, что сдаюсь там. А, блин, акула! а Не надо мне блять, пожалуйста, не убей, не бей меня, не бей, не пожалуй а, Как это так? Слышь, Дона, блин, не нужно жалеть игроков, не нужно! Они, блин, такие злые! Никогда не жалейте игроков в игре с зубом! Никогда! Вот квест не там или хотня! Если на играть на 1 конечно. Если Тима там, может, Тима там спрячет, и минералы там, бабах к тебе будет. Поэтому зубам такое. Не доверять никому. Но если вы подписчик мой флаг флах так Держитесь от расстояния от меня, а то я вас боюсь немножко. Да, в бы вы еще сильнее, чем я. Так, так, так. Куда, блин, ничего, не, не двигается? Бегом, бегом, бегом. Рукопаш, ну, давай рукопашный могу я вообще без без оружия о оружие а если я лук из чтобы без оружия бегать могу вообще сражаться без оружия конечно не могу было прикольно если разработчик бы сделали так что мне когда разработчик прийти в дискортом и пишите что разводируем это как-то скучно грустновато Ааа, -а -а! блин! Я не буду жалеть, я не буду жалеть. Я туториалы макса риска, что он не жалеть. Ну... Поэтому хватит. Лэвла, ты ему более второго левела, то они не, не качну ты. Я не буду жалеть, я не буду жалеть. Я не буду жалеть ее. Не, не, не, не буду, не буду, не буду, целовать е. <sin. с worthless> На! Вау, wow, мощный чувак, да? Ну куда забрал? Да, блин, хватит дефаться блин, да? Уходи, блин, трус. Подлык трус. А, не, не, не, не, не, недейчно. Ебай. Все же сражался, сражался, и смысл, а? Сразу умирать начинает. Есть еще чего Макс рискнул подать так титскому. Все, давай. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Больше хп, давай, давай, давай, давай. О, о, прости, яко. Тут преимущество, что узок хп, блин, сок тут войны, блин, второй мира, блин. Кого я откинул, слышь? Давай камни идет. Крысы, воевать! Фаз на них всех! Блин, ну ворот, поворот, я майнкрафт Бам, не видел, не знал. Сколько аптек, шикардос! С кем сражаться? Я богачу аптеками Так, нападайте. Я люблю атаку. Любую атаку отбил. Больмий тущей есть деп. Кстати, может быть что-то выбить там, там Укрепление, тем более. Почему бы нет? Встреча врага, сразу укрепление скажи враг. Ты, ты чё? Кстати. Кто хп взял? Эш? А, Ларри взял, слышь, Ларри, здесь сюда, блин, круто. Кстати, с этой превью с эти штычки где там на набирается по ступенчикам. Это из Грейджи Вейпс. Ну, похоже, это на привью такой добавил. Ачно пиенно. И клика. клик хаббин. Добавилось там клики. Нажимаю тут много раз. Это от так, Ларри, иди сюда. А, Оружие взяли. Охраняй. Эй! Я думал, кто забрал. Думаю, это что такое меня меня. На Налево направо, он везде разбирает. А ну-ка, фаз! Попался, жрафик! Попался. Иди сюда, все, тебя кирды Опа, на лари тут еще кусака. Эй, -э -э -э, бак, успокойся там. Я знаю, что ты дефайся сильно. Поэтому я тебе не уступлю. Ни в чем. Ой, блин. Слышь? А! Да что, баг? Ладно, показывай катку. Объедини, значит, показывай. Объедини. Как баг затащу, не понимаю. Я его был уверен. А, блин, Келикебр. Как там он? Как он его зовут? Келикебр. Келер, да? Подарочек взял, слышь? Был такой агрессивный, бьем. Блин, не вижу багов. Почему в он выиграл у вас подписчики, что случилось? Вы уже были раньше легендой. А, ну ладно, а то просто сколько ни кубков. А что сказали себе. Конечно, поднимайся вверх. 600 кубков на баке? Конечно, у меня уже 1000 кубков. Конечно, легко. Ха-ха-ха. Слышь, -ха -ха. Джейд, иди отсюда. А нет, Джейд, ты на, на крыс нападаешь. Слышишь, почему на меня? А, бедный, бедный Макс Риск. Бедный Макс Риск. Я забыл про кое-что. Бедный, бедный. Эй, спокойнесь, пожалуйста, <рес> не надо убивать. <рес> друзья, голодный, голодный, <рес> жить дай, жить дай. А! не, пошел вон а! Крысы не полите мне, пожалуйста. А! нет, акула, акула мне еще, акула там. Нет, нет, акула меня видит, что делать, что делать. Я хочу выжить. Это какой-то зоопарк небезвный. Не выжить никак, не кушать нельзя. Дайте регенерационность. Не здоровье кушать чем-то. Печенье. Я помню, если время можно кушать с какой-то игры. Проволок Блин, блин, надо. Так, так, так, косочки. Хоть что-то, блин, Тут. Без косочки я бы не стащил да Это прям правда. А тут везде ходил, блин. Джейд, отелши. Плист реку, я Куда мне пойти? А не пойти? Так, хоть не покусает, а то будет кусать еще. Ну, регенерируешь, он там, наверное, ловушка. Ну, риск, ну да. Риск, но ну, блин, так и знал, блин. Знаешь, куда, лисенок? Мое. Не дам никому. Есть онок, блин, куда забрать хотел? кто-то отдал мне, Я построю, что делать то Хай строится. Чтобы знали, что тут что, сидит какой-то чувак. Так, ну что, выходите. Фас. Нашли? Нет. Я, конечно, буду точку уже поделать тогда. Что можно а Нет. 8 игроков. Где они блитуются, да? И карта небольшая. Не вижу ни одного. Опа, она. Опа, она укусила, укусила. Господи, чай мы сходим ко Не, не, не надо, не надо... Ловушку да поставлю. Я охотник. Слышь, не, не ешь меня. Джейд, я внутрь зайду. Я внутрь зайду. Я съем все. Я съем. Блин, я съесть хотя это все. Я хотел быть бесстрашным, как Джейд. Оказывается, невозможно. Ты не Джейд. Ты же... Ж... Ой, а не Джейд. Джейд может кусать внутрь, заходить. А я не хотел ему пускать. Тоже замес. эти за, за, за замесом. Возможно, чему-то мы научимся. Да, его как-то мячок Тут опять заменим. Неплохо. Бжать быстро. Так неинтересно. ответь а он ничего движется. Что бухать. Кстати, где скины? Почему куча зубастеров нет скинов? Ну да, мне уже Они там есть пару скинов купленных. Это дедербак там. Все остальное. Наверное, потому что игра дорогая, да бесплатно скинами как Не просто да и Поэтому всем просмотр. С был Макс Риск. Всем удачи и пока!